Спасибо магазину «Альтера» за приобретенный автомобиль «Пультвагин Поло». Обязательно сюда еще вернемся. И за отзывчивый коллектив. Да, и человеку, да, человека, который с нами работал. Спасибо.